Совсем скоро в Казани на базе Казанского федерального университета откроется детский сад мы вместе, в который родители смогут отдать своего ребенка уже с полуторагодовалого возраста. Его особенностью станет то, что ходить туда будут дети с особенностями развития. Детский сад он будет не только региональный, но и федеральной инновационной площадкой, где будут разрабатываться и адаптироваться инновационные технологии работы с детьми с аутизмом. Помимо этого, важным отличием этого садика от других станет то, что работать с детьми будут специалисты из Казанского федерального университета. Специалисты помогут детям социализироваться, чтобы в будущем ребенок смог пойти в школу и быть наравне со своими сверстниками. Эти дети, которые имеют проблемы с развитием, получат уникальную возможность с помощью большого потенциала Казанского федерального университета получать путевку в жизнь, успешно социализироваться и в дальнейшем благополучно развиваться. Стоит отметить, что КФУ – это не только 20 институтов разбросанных показаний, но и в Елабуге, и в Набережных Челнах имеются филиалы. Помимо этого, в Елабуге с 1 сентября в новом статусе университетской школы откроется средняя школа номер 5. Под патронажем КФУ ученики пятой школы будут изучать такие же предметы, как и в обычной школе, с одной только разницей. Помогать в обучении учеников будет профессора из Казанского федерального университета. Мы видим обычную школу, куда дети приходят по районному признаку. То есть все, кто живет вокруг школы, имеют право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 Раз уж речь зашла о школах, стоит вспомнить, что на базе КФУ в Казани существуют два специализированных лицея. Лицей имени Лобачевского и IT-лицей, где детей отбирают седьмого класса и где идет углубленное изучение физико-математических и естественно-научных дисциплин. Не стоит забывать об огромном разнообразии институтов, находящихся в КФУ. Иностранные студенты, а также наши соотечественники могут выбрать любое направление для учебы, после чего пойти в магистратуру и даже остаться работать в институте. Таким образом, Казанский федеральный университет выстраивает долгосрочную стратегию образовательного сопровождения человека на всех этапах его жизни. С появлением детского университетского сада охвачен возраст дошкольного развития детей. С появлением университетской школы под патронаж КФУ попадают дети средней школы. Лицеи университета уже давно принимают школьников седьмого класса. Помимо этого, на базе КФУ функционирует детский университет, где раз в две недели проводятся бесплатные занятия для детей младших классов. Высшее образование и аспирантуру дает университет абитуриент при поступлении. Корпоративный университет и курсы повышения квалификации сопровождают сотрудников университета и учителей средних школ во время их трудовой деятельности. На базе университета функционирует также и университет третьего возраста, который сопровождает людей старшего возраста, закончивших свою трудовую деятельность и вышедших на пенсию. С появлением детского сада и своей университетской средней школы выстраивается уникальная система сопровождения образовательными технологиями Казанского федерального университета на протяжении всей жизни человека. Лев Диденко. Фарид Захитаглы, Универ, Ньюс.